Супер лего мастер и сегодня мы будем делать как мы, вы видите э, не делать а делать обзор на вот такую игру называется world of dance ну что ж, перейдем сразу к правилам если например там стоит здесь а здесь если это его ход значит он выстреливает и он проигрывает если его значит он выстреливает и он и там проигрывает другой вот.